Всем привет! Сейчас расскажу вам о новом жилом комплексе Twice, который состоит из двух клубных девятиэтажных домов. Жилой комплекс Twice располагается в престижной юго-западной части города Москвы, в районе Кунцево, который известен местным жителям как район «Красные дома». Он идеально вписывается в историческую застройку столицы. Рядом располагается тихий, уютный ромашковый лес. Это идеальное место для семейных прогулок на природе. А также парк Крылатские холмы с разнообразными спортивными активностями. Автомобилисты оценят близость Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта, всего за 15-20 минут можно быстро домчаться до центра Москвы. Ну а если вы предпочитаете общественный транспорт, то в 10 минутах ходьбы находится станция метро «Молодежная». Неподалеку расположены торговый центр «Кунцево-Плаза» и «Вегас» с магазинами и ресторанами. Район насыщен частными и государственными образовательными и медицинскими учреждениями для взрослых и детей. Здесь осуществляется мечта многих жителей Москвы – ощущать неразрывную связь со столицей, но при этом жить вдали от суеты размеренно рядом с природой. Фасады домов облицованы высококачественным керамическим кирпичом Виннербергер, а также украшены элементами из архитектурной бронзы производства с экосистемами Италия. Панорамные окна, ландшафтный дизайн и декоративная подсветка двора и современное инженерное обеспечение домов. На первом этаже расположен лобби-холл с зоной ресепшн, консьержем и охраной. Закрытая придомовая территория, с круглосуточным видеонаблюдением. Жилые дома Твайс спроектировано архитектурным бюро Астоженко. 126 квартир, высота потолков которых 3 метра 10 сантиметров. Все квартиры сдаются без отделки, благодаря чему вы можете выразить свой индивидуальный стиль. Архитекторы предусмотрели все самое важное. Это 30 вариантов планировочных решений квартир, от однокомнатных до просторных четырехкомнатных квартир. Особенностью квартир на первом этаже является прямой выход во двор. На девятом этаже располагается одна квартира площадью 116 квадратных метров, где вы сможете стать единственным жителем этажа без соседей. На минус первом этаже расположен теплый паркинг на 152 машиноместа. Он оборудован современной системой пожаротушения, вентиляции и видеонаблюдением. Доступ в паркинг возможен как со стороны двора, так и на лифте.